Ключи со штифтами тип 1081V предназначены для круглых гаек, имеющих отверстие на торце. А также применяются для регулировки момента проворота предохранительных головок, применяемых с резьбонарезными патронами тип 1080 и тип 1120. Эти ключи по конструкции бывают фиксированного размера и универсальные,